В эфире новости в студии Аина Исакова. Под председательством президента сегодня состоится первое заседание Комитета по промышленности и предпринимательству при Национальном совете по устойчивому развитию Кыргызской республики. На заседании будут обсуждены текущая ситуации, перспективы развития промышленности, легкой промышленности, сельскохозяйственной перерабатывающей промышленности и не только. Участие в нем примут руководители государственных органов и представители бизнес-сообщества страны. Комитет призван стать диалоговой площадкой между государством и бизнес-сообществом в целях создания благоприятных условий для улучшения инвестиционной среды, развития промышленности и страны. Какая работа была проделана госструктурами совместно с бизнес-сообществом и что будет предложено в ходе заседания, выясняла Айтолкун Сулпуева. В основном выпускаемая в Кыргызстане одежда экспортируется в Россию, Казахстан, а после и в страны Средней Азии. Одежда нашего пошива в этих странах пользуется большим спросом и поэтому быстро расходится на продажах. Чтобы сохранить данную тенденцию, отечественные предприниматели прикладывают все усилия для сохранения качества отечественного товара. На сегодняшний день в сфере легкой промышленности трудится около 150 тысяч человек. Данный сектор является важной отраслью экономики страны, отмечают эксперты. Только за прошлый год объемы экспорта в сфере легкой промышленности составил 225 миллионов долларов. Однако, несмотря на это, в данном секторе есть определенные проблемы. С марта месяца ввели ограничение перевода денег с Российской Федерации. То есть на одно физическое лицо на один месяц только разрешено переводить 100 тысяч рублей. Это очень мало, конечно. Но и с другой стороны, вот тотальная как бы, сегодняшняя мера на контрафактную продукцию, то, что происходит на границе Казахстана с Кыргызстаном. Идут проверки. То есть те проверки. Сроки, которые должны были доставиться на, на точки продаж по всей Российской Федерации или в Казахстане, задерживаются. Вот эти вот факторы сегодня повлияло на определенные как бы, спады объема продуктов. Трудности испытывают не только в сфере легкой промышленности. Определенные проблемы существуют и у представителей крупного, малого и среднего бизнеса из абсолютно разных сфер предпринимательства. Высокое налогообложение, давление правоохранительных органов и бюрократическая волокита – это те проблемы, с которыми весьма часто сталкиваются бизнесмены из нашей страны. По крупному бизнесу, если говорить, это в основном давление силовых структур, правоохранительных органов, налоговых органов и надзорных органов. Потому что, конечно, с крупного бизнеса в первую очередь легче всего взыскать дополнительные средства для бюджета, это с крупного бизнеса, чем обходить тысячи малых и средних предпринимателей. Конечно, легче всего пойти и доначислить крупному бизнесу дополнительные платежи. По малому и среднему бизнесу, конечно, есть Целый ряд других вопросов, это налогое администрирование, то есть вот бюрократия, как раз то, что сейчас все ветви власти стараются сделать, цифровизация страны, электронное правительство, как раз мы надеемся, это поможет избавить от излишней бюрократии. Все эти проблемы были выявлены в ходе работы комитета по развитию промышленности и предпринимательства, который был создан указом главы государства в декабре прошлого года. Отметим решение о создании данного комитета президент принял после встречи с представителями бизнес-сообщества. 24 июня состоится первое заседание данного комитета, в ходе работы которой планируется рассмотреть текущее состояние промышленности, в частности перерабатывающей отрасли. Также будут рассмотрены вопросы по оптимизации государственного управления с учетом предложений по инвестиционной деятельности в сфере промышленности отметил Даняр Имоналиев. Наши предприниматели, наши бизнесмены могут открыто озвучить свою позицию, проблемы, и это будет способствовать налаживанию такого конструктивного, открытого диалога между бизнесом и государством. По итогам этих обсуждений приняты рекомендации и соответствующие меры последующие для того, чтобы мы смогли все-таки помочь нашим предпринимателям, бизнесменам. Как отмечают эксперты, председательство президента в работе данного комитета послужит отличным толчком для развития диалога между государством и бизнесом. Кроме того, объединение всех институтов власти в работе комитета направлено на реформы в сфере предпринимательства. Государственный комитет по развитию промышленности и предпринимательства. И возглавил его сам глава государства Сурбай Шарипович. Действительно, в истории Кыргызской республики это пример первый, когда на таком высоком уровне создается площадка. У меня большие вот ожидания от того, что мы будем работать в этом государственном комитете. И я надеюсь, что при помощи централизации всех институтов власти и в том числе самого главы государства будут даны рекомендации, которые... Наверное, все-таки будет обязательно к исполнению всем институтам, для того, чтобы можно было модернизировать промышленность. Отметим, на заседании комитета планируется поднять вопросы объединения малых предприятий в один большой промышленный комплекс. Кроме того, приоритетными будут и вопросы внедрения цифровизации, а также корректировка мер государственной поддержки. Машрапов, Бишкек. В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших мэров столицы Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова. В ходе судебного процесса 21 июня выяснилось, что в суд поступило письмо от директора АКС Сагымбека Исмаилова о том, что СИЗО ГКМБ переполнен. В документе зампредседателя просил перевести обвиняемых по делу в СИЗО-1. Выйдя из совещательной комнаты судья Кубанычбек Касымбеков, отказал в переводе подсудимых из СИЗО ГКМБ. Напомню, 14 обвиняемым, включая Кулматова и Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сон. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК-Достан и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Экс-судью Нарынского городского суда арестовали на два месяца. По данным МВД в рамках досудебного производства уголовного дела по незаконному освобождению воров в законе Азиза Батукаева, экс-судья Нарынского городского суда Джапар Эрматов был допрошен. Судом избрана мера пресечения, арест сроком на два месяца с содержанием СИЗО. Ранее в правоохранительных органах сообщали, что Джапар Эрматов отпущен под домашний арест. Сегодня в МВД опровергли эту информацию. Судья будет содержаться в следственном изоляторе в течение срока следствия. Уголовное дело о незаконном освобождении воров в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. В Бишкеке сотрудница посольства США сбила студента и скрылась место ДТП. Информацию об этом разместила на своей странице в сети Facebook пользователь Нураим Айткулова. По ее словам, 18 июня на пешеходном переходе возле КГТУ совершен автонаезд гражданкой, которая работает в посольстве США. На студента 4-го курса. Она даже не остановилась, ее догнал свидетель ДТП. Из машины отказалась выйти, ссылаясь, что находится в транзитной машине и у нее есть неприкосновенность. Где-то после шести-семи минут происшествия появились люди в военной форме США, чтобы защитить сотрудника посольства. Пострадавшего сотрясением мозга и ушибами отвезли в Бенициту. Нураим Айткулов отмечает на своей странице, что никаких мер к водителю принято не было из-за неприкосновенности. До конца этого года в Кыргызстане будут открыты два новых агропромышленных центра. Один из них будет построен на территории Ожской области, а второй – в Чуйской области. Отметим, что реализация данных проектов будет осуществлена в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве между Абзи Кыргызстана и ОСО «Агропромышленный центр торгово-производственной логистики РУИ» о строительстве агропромышленного комплекса. Подробнее о том, насколько важно открытие агропромышленных комплексов для нашей страны, узнавала наш корреспондент Айзада Макадзи. В Кыргызстане сельское хозяйство является приоритетным сектором экономики, за счет которого обеспечивается около 40% ВВП, а доля жителей сельских районов составляет более 60% от всего населения республики. Для развития всего аграрного производства в стране будут построены два агропромышленных центра. В рамках прошедшего китайского бизнес-форума у нас были подписаны соглашения, 24 соглашения на 7 миллиардов и 7 миллионов долларов, из которых в отрасль сельского хозяйства будут направлены 100 миллионов долларов на один проект строительства агропромышленного комплекса и 35 миллионов долларов. Это второй проект. Оба проекта находятся, Один проект находится в Вожской области, другой будет находиться в Чуйской области. Территория нового агропромышленного центра в Ожской области на сегодняшний день проходит полную трансформацию. Это предприятие будет оснащено всеми необходимыми условиями. К примеру, три камеры хранения для фруктов, овощей и животноводства. А также вся выращенная продукция на территории Баткенской и Джалалабадской областях будет полностью проходить через агропромышленный комплекс. В Чуйской области будет создан аналогичный комплекс. Каждый из них будет обеспечивать работой до 100 человек местного населения. Там будет построено современнейший торгово-логический центр и э, будут построены несколько пищевых перерабатывающих предприятий на основании выданных лаб, заключений лабораторий, которые будут находиться на этом э, парке продукция будет направлена на экспорт Китайской народной республики. Есть очень перспективы э, экспорта э, стран страны Европейского экономического союза и Европейского союза. Отметим, что Кыргызско-Китайский агропромышленный центр призван содействовать укреплению сотрудничества двух государств в области сельского хозяйства и способствовать обеспечению продовольственной безопасности Кыргызстана. По мнению экспертов, строительство двух подобных центров значительно улучшит как отрасль сельского хозяйства, так и экономику нашей страны. Конечно же, это очень хорошо, что благодаря инвесторам будут построены агропромышленные комплексы. В первую очередь, это улучшит экспорт отечественной продукции на рынок. Китая. Но я хочу отметить, что если мы будем собственными силами строить такого вида предприятия, было бы в два раза лучше. В агентстве по привлечению и защите инвестиций отмечают, что открытие двух центров состоится до конца этого года. Напомним, что данная инициатива осуществляется в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве между данным агентством и ОСО «Агропромышленный центр торгово-производственной логистики РУИ».